Здравствуй, уважаемый зритель! Как часто имеющаяся в твоем распоряжении неисправная техника тебя снова кидает на хорошие деньги, или вынуждает проводить обязательный ремонт своими силами и своими руками? Это редукторная пара с двумя пластиковыми шестернями. Зубчатая передача тут уже не работает, так как зубья ведущей шестерни стерты зубьями ведомого колеса. Причем зубья колеса вообще не имеют повреждений. Возможно. То редуктор комплектовался передачами из разных источников либо уже производилась замена ведущей шестерни что для нас уже не так важно на этот момент для нас важно восстановить зубья на шестерне, и как это сделать не только быстро и просто но и надежно красивый зонтик и какая между шестерней и этим зонтиком связь? Будем протезировать. Это как зонтик и пластмассовая шестерня? На поврежденные зубья малого винца шестерни наложим металлические накладки, которые по своей форме будут копировать форму нормальных и рабочих зубьев. А ну-ка, расскажи нам об этом. От зонтика возьмем всего лишь одну профильную спицу, которая будет использована в качестве материала для заготовок. В поперечном разрезе спицы зонтика имеет профиль немного напоминающий эльвентный профиль зубьев, а нам останется лишь дополнительно придать ей форму, которая будет копировать форму зуба поврежденной шестерни. Внутри профиля вложим тонкую металлическую пластину и легким молотком под объем спиц. Получится заготовка с фасонным треугольным профилем. По впадинам зубчатого венца ведомой шестерни проверим измененный профиль заготовки. Как видно, вершина будущего зуба будет совпадать по форме совпадиной, и нам осталось лишь придать профилю дополнительную форму чтобы нормальный боковой зазор в сопряжении зубчатых колес после восстановления зубьев сохранился. Если профиль заготовки, а потом и профиль самих протезов получится больше требуемого размера, то зубья в передаточном узле будут сдавливать друг друга, появится тугой ход, увеличится диаметр посадочного отверстия подвала, может сорваться головка или ножка зуба, лопнуть сама шестерня и многое другое. Это значит, что все нужно делать точно. Так? Совершенно верно. Но у нас точно по размерам не получится. А вот близко к этому можно сделать. А это что ты делаешь? Немного раздвигаю на профиле края. Ясно. Дальше смотрим. Конечно. Обычным оселком встучим немного стороны заготовки, чтобы уменьшить толщину стенок профиля. Подготовленные протезы аккуратно вплавляем в ступичное тело и в поврежденный венец шестерни. Жало нагревателя выгнуто, и ним еще удобно выдавливать протезы в плавящуюся основу. Протез нагревается, и ты его вдавливаешь в пластик? Верно, иначе никак. А размеры соблюдаешь? Я же говорил ранее что точно не получится, но гарантию на долгий срок эксплуатации дать могу, не сомневайся. Я-то верю, но мнения у всех разные. А никто с тобой не спорит. Дальше смотрим. Конечно. Самый важный момент – не допускать, чтобы протезы проплавили ступицу на шестерни с обратной стороны. В таком случае шестерню может обрезать при нагрузке или еще при этой пайке. У кого-то как у нашего бунши, возникнут терзающие сомнения в надежности таких зубьев, и появятся советы и рекомендации какой способ использовать нужно было. Не спешите с выводами и советами по восстановлению зубьев этим способом. Мы потратили всего полтора часа времени и использовали то, что попалось под руку. А результат вот он. Редуктор с этой шестерней работает по 10-12 часов в сутки каждый день уже более одного года. До встречи! До встречи на нашем канале!